Все, начинаем да. в добрый час Итак, у нас на календаре 23 февраля 2021 лета все мы знаем мы выросли в этом с тем что это такой день защит, защит, защитника отечества который превратился в день мужчин до да, который потом перетекает в День женщин и, а, и тот и другой праздник а, имеют достаточно странную историческую подоплеку вот и периодически кстати между прочим так же как и новый год а, все они а, странны с точки зрения вот изначальных истотных базовых каких-то энергий потоков сил которые очевидно можно пощупать да как бы к чему-то приурочить, привязать я думаю, что это все не просто так. И начну я с того, что поздравлю всех мужчин с Днем Защитника Отечества. И для меня это не просто, знаете, человек там держал в руки автомат, или там служил в армии, или там был офицером, или воевал. Это, это отдельная история, это не обсуждается. Но еще есть просто состояние мужчины, который взял ответственность за себя, за семью. За безопасности и будущее своих детей, за спокойствие и возможность капризничать своей жены, за спокойную старость родителей, за ощущение защищенности, комфорта, которое просто есть. И пока оно есть, это может и не цениться, и может быть иногда... Вам кажется, что это не ценится так, как это есть. Но стоит только потерять это ощущение опоры, когда рядом мужчина, который эту ответственность взял, то сразу становится понятно, как в это много всего. Это состояние, это выбор, это воспитание, это, это дух. За этим очень много всего стоит. И мне кажется, это такой праздник, который напоминает и нам, женщинам, о том, что такое, что такое мужчина, и мужчинам. Да? Потому что все-таки это День защитника Отечества. Если мы вспомним богатырей русских, то они пахали землю, занимались домом. Но только-только какая-то угроза родине, и они превращались в воинов. Но они не воевали все время. Вот Запорожская течь, они ничем другим не занимались. Там, я была в Запорожье на этом острове, понимаете, там... На... Они только воевали, и, в общем, поэтому там и, и нападения, и грабежи, потому что, потому что не хватало им средств для существования а речь о том, что это мужчина, человек, который занимается обычным повседневным делом, кто-то бизнесом, кто-то где-то работает, каждый, каждый крутится по-своему, но внутри у него есть внутреннее четкое понимание, что это его земля, это его семья, это его родина, и лучше сюда не соваться, потому что мы мирные люди, на наш бронепоезд. Это вот что касается того потока, который, наверное, самое основной в этом празднике а теперь мы немножечко историческая просправка про э, о том чтобы ничего не перепутать я э, буду зачитывать из интернета понятно что все это там есть народ копался во всем очень досконально каких-то сильных америк я не открою но может быть под самый конец итак э, если мы берем исторические аспекты да то э, к сожалению здесь все очень печально Потому что 23 февраля 1918 года фактически по э, э, настоянию Владимира Ильича Ленина э, был заключен позорный э, мир с немцами. Да, то есть был, э, э, Ленин по историческим данным фактически шантажом заставился в нарком э, принять этот э, мир, потому что он сказал, что или я ухожу. Или мы этот мир принимаем. Сейчас я э, зачитаю. 20, утром 23 февраля Совнаркома был предъявлен германским ультиматум. На заседании ЦК РСДРП Ленин, несмотря на сильную оппозицию, склонил этот ультиматум принять. Он потребовал заключения мира на германских условиях, потому что считал, что главное – это ценой любых потерь сохранить островок уже существующей пролетарской власти. То есть 23 февраля, день капитуляции, поражения защитников Отечества, трусости и предательства властей тогдашней России. А, дальше там а, пытались уже в советское время, то есть до 22 лета а, этот праздник а, плавал. А, так, и потом даже... Сейчас я что-нибудь найду такое. А, в двадцать третьем широко праздновалось пятилетие РК, как, э, РККА и э, 23 февраля приобрело всероссоюзный уровень и тогда начали искать как бы что ж такого э, можно туда подоплеку да и э, нашли какие-то обоснования о том что значит там началась люди э, воззвание о том что ну ну э, нужно мобилизация да и люди якобы начали активно мобилизовываться. По документам судя, это неправда, либо не совсем правда. Другой еще момент, куда туда приплели, что да, что Псков и Нарва были, значит, бои, одержаны победы. под Псковом и Нарвом. По документам Немецкая армия на 23 февраля 1918 года и от Пскова и от Нарва была в десятках, вот от Пскова э, в 55 и от Нарвы в 170 километрах. А, то есть это неправда. А, архивах документов э, никак не подтверждается, никаких героических мероприятий. А, дата была продвинута в 22-м, как в 23-м извините, Троцким. То есть это, это еще осталось нам от троцкистов, кто такой Троцкий. И я думаю, что, ну, по крайней мере, что-то вы понимаете. Это отдельная тема, не буду разворачивать, потому что долго. А вот, а скажу только а одно, что... А 23 февраля еще есть версия, привязывают к Пуриму, и, что, так же, как и 8 марта, что есть версия, что Пурим 23 начинается, 8 заканчивается. Да, это когда было убито огромное количество персов по манипуляции сфири, да, так называемый институт еврейских жен, когда девушка стала наложницей по настоянию своего отца. Дабы а, приблизиться к правителю, да, и в нужный момент она а, путем известным женским путем уговорила его дать ей некоторые преференции, которые она как раз использовала как индульгенцию для того, чтобы а, было и вырезано местное население, вырезали буквально всех. Есть версия, что там младенцев возбивали, вырезали а, семьями и мужчин и женщин. И детей всех кто обладал сильным обладал сильным духом и мог как-то быть опасными для евреев почему они это делали потому что на следующий день планировалось изгнание евреев с этой территории тоже не буду подробно, об этом есть много в интернете, с нюансами, с объяснениями, вот. Но вот непосредственно вот этот вот некий апофеоз, это 8 марта. Вот, еще интересно, что 8 марта первые, кто вышел на протест, это проститутки Нью-Йорка, которые требовали а, выплаты зарплат морякам, которые много задолжали. Тоже интересный исторический факт. Потом уже тогда приплели к Лару Цеткин с Люксенбург, но это тема, Другой истории. Вот. А сейчас мы с вами перейдем с исторической справки дальше. Кстати, кроме того, что в этот день а, был а, подписан а, мир, а, позорный мир с Германией в 1918 году, Кроме этого, в 1944-м, в этот день, а, был, а, началась депортация населения чечен, чечен, чеченов и ингушей в 44-м, в этот день родился майер Амшель Ротшильд, основатель международной династии, вот, есть такая вот фантастическая версия, что этот день зафиксировали Троцкий, понятно, представителям какой национальности, какое вероисповедание да, философии жизни он был, вот, и что 23 февраля, это вот как бы территория была захвачена, а, вот этой, этим кланом, и, а, как подтверждение этого, вот, заставили праздновать этот праздник. Вот, есть такая тоже версия, но ну, интересная. Вот, с точки зрения а, народного календаря этот день Прохора весновее. Вот, а, хороший, добрый праздник. Вот, то есть сегодня должно где-то повеять весной. Это мы с вами сейчас такой краткий обзор исторический сделали. Теперь я перехожу к астрологическому обзору. Тоже очень кратко. Мы сейчас просто собираем с вами в, в кучу все, что известно про этот день. А, я а, там у нас в, в, на страничке, где-то в истории, по да? А ну выложена... Я могу, да, показать, но я не думаю, что... Сейчас, а, вот, вы, выложена натальная карта 18 числа. Но я просто думаю, что Астрологам все равно они смогут это посмотреть сами, не астрологам. Ну, давай покажем картинку. Вот такая э, натальная карта, 23 февраля 1918 года это расчет сделан. Вот. Аспекты тоже все рассказывать не буду, потому что интересно найдете. Это несложно, можем выложить... В ссылке я прочитаю только вывод астролога на тему данного праздника. Что вот эта получившаяся натальная карта этого дня, это даже не карта, это мандала, закладывающая колоссальную помощь и программу действий, жестко связанная по символике энергетики с народом и его новой властью. Он не называет, какой народ и какая новая власть, но в его прогнозе есть ссылки на то, что напрямую эта дата связана с территорией России, которая у нас астрологически да, является территорией Водолея, да, как вот символ будущего, вот эта самая там духовность, разумность и так далее. Это вот то, что касается эпоха Водолея, которая сейчас у нас продолжает наступать, и территория России как территория Водолея, да, вот, собственно говоря, 23 февраля напрямую связана с, территории россии соответственно с русским народом тут просто вот с каким народом да учитывая там кто такой был дзержинский там троцкий и так далее а, с такой закладкой не мудрено что армия государства поочередно сломала хребет многочисленным противникам на протяжении сотни лет сохранив э, и по сию пору свою актуальность и жизненность и именно армия стала кристаллом вокруг которого началась кристаллизация «Началось возрождение России после 2000-го лета. Именно армия сохранила первоначальную символику – красное знамя пятиконечную звезду. Кстати, Владимир Владимирович Путин в крайние выступления его идут на фоне одновременно двух флагов. А, современные триколоры, с другой стороны – красное знамя с двухглавым орлом. Очень интересная символика». Есть вполне обоснованные версии, что нас готовят к смене государственной символики, потому что триколор – это, очевидно, колониальная символика. А, об этом тоже есть много очень доскональных исследований. А, напомню только вкратце, что а, триколор, а, триколором а, пользовались власовцы, предатели да, во время Великой Отечественной войны. И триколор – это российско-американская торговая компания, которая такой морской флаг, да, торговый флаг, то есть негосударственный не символ никогда им не был до 1991 года, когда вот Ельцин именно этот вариант выбрал. Не очень аргументированно, но очень аргументированно с точки того, что это фиксация, символическая фиксация – а, колониальности, да, принятие колониальности, а, ну, место государственности фактически к колониальной территории. Вот, поэтому а, именно армия сохранила красное знамя пятиконечную звезду, что позволяет нам надеяться на полное восстановление не только государственной символики, но и самого государства, которое эта армия взялась защищать. Во всяком случае, после того, как Россия заговорила громким голосом в 2014-м, а затем в Сирии подтвердила свою мировую мощь. Именно сила армии стала тем щитом, против которого мировой агрессор побоялся применить насилие. Вот. Еще раз поздравляю всех мужчин. Ну, это вот что мы взяли. Историю, астрологию. И я хочу сейчас, да, если с точки зрения цифры, даты, что такое 23, да. 23-й – это день, эта цифра, это символика Бога Рода. вот. И как раз вот это вот богатыри, это родовой поток, это благословение предков, это защита земли родной, да, и все, что с этим связано. Бог Род и вообще там все, что связано с, с, с родом, это кто хоть немножко прикасался, сейчас уже в добрый час эти родовые древа, вспоминания до седьмого колена предков, родноверий и так далее. Все это в добрый час э, вернулось к нам в той или иной степени. Например, в Казахстане вообще уже много лет в школе изучают э, свои генеалогические древа, потому что все казахи уходят там всего, по-моему, к двум родам изначально. И дальше они знакомились друг с другом по фамилии, способны, кто хорошо учился, быстро понять, какие. Какого степени родства они друг к другу относятся? То есть это у них вот на уровне государства. У нас тоже а, что-то в эту сторону предпринимается, поэтому сейчас эта сила гораздо более проявлена, а, потому что все-таки а, в Советском Союзе нас приучали быть советским человеком, а, где семья была важна, но друг... ну, не так сильно. Да? То есть первично выборы, идеалы. Служение Родине, а здесь у нас к служению родины еще добавляется а, уважение предков, а, принятие и, и защиты, и а, верности а, родовому потоку, роду, силам, природе, все это у нас однокоренные слова, вот, и а, февраль это у нас второй месяц, да, и то, что... Не будем сейчас пропурим и прочее. Может быть, в следующем видео про 8 марта тронем эту тему. Хотя ответ для меня одинаковый будет и к 23 февраля, и к 8 марта. Вот Что еще можно сказать? Что 1918 лето, да, оно интересное по тоже по символике, да, 19-18 вот это э, здравие и э, лады и согласия вот и как бы это знаете хорошо сейчас говорить вот такой позорный мир а где гарантии что вообще мы бы не были сейчас какой-нибудь пруссии понимаете там э, без всякой великой отечественной войны э, просто э, какой-то частью немецкой территории где эти гарантии? Кто знает, как было бы это Сейчас хорошо э, повторять чьи-то слова про позорный мир и про все. Потом э, мы же с вами помним, что все те территории, которые тогда были от, отданы, они были потом возвращены и в Советский Союз. Они уже все входили частью Советского Союза. За это была заплачена большая цена. Но я напоминаю, что не большевики начали развал России. Они просто оказались той силой, которая смогла подхватить власть и а, сохранить ее. А, вот, а поэтому, а, что я хочу сказать, что вот 23 февраля, это еще раз, это поток, да, еще что, конечно, очевидно, а, что 70 лет а, люди праздновали и в этот день а, такой... Э, Раньше не хотеть в армию было странно и дико, потому что, а как же, ты мужчина, это твоя родина, ты должен отдать ей свою дань и а, в случае чего быть обученным для того, чтобы ее защитить. А, мы росли, и был основной лозунг, он не был, знаете, вот на плакатах, это было, а, это было вот прямо от, от родителей, я помню, от бабушек, от дедушек, дедушка у меня воевал, и там как бы эти застолья, песни, и вот это, если что-то касалось, лишь бы не война, лишь бы не было войны, лишь бы был мир э, на земле, на русской земле, во всем мире, а это сейчас становится больше философским, а я еще помню, как, э, с какой болью, с какой глубиной Насколько это... Это не говорилось пафосно, это, это подразумевалось, это чувствовалось, но иногда об этом говорили о том, что все, что угодно, только не война. А сколько горя, сколько а, смертей, сколько лучших, сильнейших, благороднейших а, были унесены этой войной. Я думаю, что и до сих пор мы не оправились от всех тех потерь, которые были. А, война забирает лучших. Это не мои слова. Поэтому, а, что я хочу сказать, что а, в этот день вложено такое количество энергии, благодарности женщин, которые получили право жить дальше, воспитывать своих детей, не боясь за завтрашний день. А, Такое количество духа выживших, которые а, держат эту землю, не давая ее сожрать никому, сколько бы денег и власти у них не было. А, столько тихих молитв, матерей родителей, не дождавшихся сыновей с войны, а, для того, чтобы их смерть не была бессмысленна, не была пустой. Вы понимаете, какая огромная душевная, духовная сила вложена в этот поток? Да плевать, когда и почему этот день назначили, кто? Может быть, он был враг России? Плевать. Это давно уже стал наш праздник. Это давно уже поток и сила благодарности. Вот я как женщина благодарю сейчас всех мужчин, которые, может быть, не воевали, но они просто где-то... Вот они знают, я мужик, если что кто если не я и я желаю чтобы им никогда не надо было встать в ружье и идти погибать за нас живите мужчины живите продолжая то то те традиции то благословение те подвиги которые нам достались от наших родителей дедов и прадедов не посрамим землю русскую чтобы ни было Это земля святая и еще раз низкий вам поклон, мужики, живите и дай вам Бог здоровья и счастья.